Хочу вам показать свои кактусики вот в таком они у меня кашпо находятся и только хочу показать я сегодня а, приобрела еще три кактуса в общем пополнила свою коллекцию и хочу их немножко здесь пересадить вот. и рассказать уход как я за ними ухаживаю вот видите, какие они смешные растут этот вообще смешной такой вот видите такой весь лопоухий лопоухи. вообще красавчик вот таких красавцев я приобрела сейчас я их буду рассаживать поменяю там немного композицию свою и они добавят яркости там очень красиво будет вот этот Малипусечка, он очень красиво цветет. И причем он так, знаете, набирает формы, ну, вообще красивый. У него, видите, в серединке такие розовые там какие-то иголочки. Я думаю, что у него цветочек будет таким вот ярко-розовым цветом. А это вот кактусы, это вот привитый кактус на другой кактус. То есть он будет вот это место у него нарастать. Очень красиво, декоративно очень смотрится. Даже не цветущий красиво смотрится. И второй вот такой вот. Очень красивый. У них вот это кашпо. Это вернее даже не кашпо. У меня было очень такое большое кашпо из шамота вот это тоже шамот глина шамот это подставка от него осталась. он при переезде у меня раскололся очень жалко конечно но я вот его решила использовать для таких целей то есть и кактусам я вижу нравится здесь очень Красиво. кактусами я стала заниматься совсем недавно будущих планах у меня уже есть задумки, куда я их посажу. Конечно же, я это все буду снимать на видео и вам показывать. Будет очень красиво. Ну, друзья, конечно, очень колючие. У меня здесь грунт для кактусов я составляю сама, то есть у меня идет а, грунт для кактусов я поперу, добавляю туда у меня песок ракушечный с горной реки у меня, здесь уголь обязательно древесный, и, ну и все наверное. Да. и еще в грунт я совсем забыла я добавляю вот такую кирпичную крошку вот так вот, чтобы корешочки не повредить аккуратненько Плотните тут. Это кисточка у меня тут вот здесь вот я ямку такую выкопала Хочу посадить вот этот вот желтый. У него уже корешочки вон видны. Вот так вот они прям тут. Вот какие, смотрите, корешочки у него хорошие. Ну вот хочу немножко, конечно, вот этот торф чуть-чуть хотя бы убрать вот здесь. Ой, колючий тоже. хорошие, так потихонечку его туда. Ну, а потом сам возьмется корешочками. Корешочки у него вообще в хорошем состоянии все. Ой, колючий. Так вот еще отплотнить. Кактусы подкармливать, они любят покушать тоже, как и адениумы. А, то есть с весны по осени их, ну раз в две недели можно, я подкармлива фертика. Так, решила я вот этого переместить в серединку, а красное вот с этой стороны хочу посадить. Ух, колючий. Вот пока вытаскивала ямку, все закопала. Так, вот сюда его в серединку. Ой, кое-как я его перетащила, потому что нужно эти одевать, наверное, перчатки какие-то тканевые. Потому что колючие очень сильно. Ну кактусы подкармливать? Они любят покушать тоже, как и оденюмы. А, то есть с весны по осени их, ну раз-две недели можно. Я подкармлива фертикой. Вот осталось мне еще два кактуса посадить. Вот этого красавца сюда посадим. Тоже корешочки хорошие все. Тоже немножко. Его сейчас Грунт беру у него. Сверху буквально. И вот так. Перенести в другое место. Размножаются кактусы очень прям легко. Я вот недавно, кстати, убрала деток. У меня прям много было деток. Я соседям раздала какие покрупнее были вот просто деточку берешь у нее прям видно корешочки и просто садишь его и все можно поливать раз в две недели достаточно это летом а зимой он у меня я могу даже знаете он у меня стоял вообще на полу там кое-как на него даже свет попадал могу сказать Поливала я его вообще редко. Ну вот такая композиция получается. И вот эту вот малышку, малипусечку. Сейчас посадим сюда. Я его за иголочку поймала. Колючий такой. Вот сюда вот его посажу, вот здесь будет расти. Ну сейчас вот мне осталось только оформить камушками белыми, мраморной крошкой присыпать и декоративные ракушки разложу. Рамарную крошку я промыла под струей воды, и теперь вот подсыпаю. Оно декоративный вид создает, красиво смотрится. за срабарной крошкой, какой стал. Здесь у меня горсточка еще цветных камушков. Я их просто так вот разбросаю. Хаотично. прокушечки вот вот такую ягодку я сделала сама из полимерной глины вот сюда ее положила. вот такая композиция у меня получилась очень такая веселенькая прям глаз радует они у меня стоят на солнышке но кактусы нужно притенять от полуденных лучей солнца они тоже не любят, когда обжигают их. Вот такая красота получилась. До встречи в следующем ролике.